Сегодня Владимир Меньшов не смог присутствовать на съезде партии «Справедливая Россия», за правду. Оказалось, режиссер заразился covid 19 Уже известно, как чувствует себя артист. 81-летний Владимир Меньшов остался дома из-за проблем со здоровьем, ему диагностировали коронавирус. Несмотря на то, что болезнь протекает в легкой форме, режиссер находится под наблюдением специалистов. Напомним, Меньшов должен был присутствовать на съезде «Политсилы». К слову, еще в марте стало известно, что режиссер решил баллотироваться в Госдуму. Владимир Валентинович, человек, который вместе с нами пришел в обновленную коалицию. Он человек, которому никто никакие даже не то чтобы приказания, но и пожелания давать не может, потому что он огромен. Это русская культура во плоти. Но тем не менее, все те вещи, которые мы проговаривали с Владимиром Валентиновичем, Дали понять, что он не исключает подобного варианта и в сущности, готов участвовать в предвыборной гонке, говорил Захар Прилепин. Отметим, что Владимир Меньшов не любит обсуждать свое самочувствие. В СМИ не раз появлялись новости о госпитализации артиста, писали, что у Меньшова артроз коленного сустава и проблемы с сердцем. Только вот режиссер предпочитает не жаловаться и всегда с неохотой отвечает на вопросы, которые касаются здоровья.